Доброе время суток, уважаемые мои подписчики и гости канала Я сегодня хочу просто поговорить о некоторых вещах Это скорее будет видео обращение У меня 400 подписчиков на канале, в ютубе Из них по статистике 200 постоянно заходят ко мне на канал Ну, насколько постоянно, дело в том, что статистика дает такие данные 200 человек, вы сами подумайте это хорошая команда ко многим подписчикам я заходила на канал и у них нет видео я не знаю по какой причине и меня это не должно волновать на это у них свои причины но ведь все вы кто заходите ко мне на канал наверняка где-то где-то зарабатываете деньги То есть наша общая цель это заработать деньги в интернете. У тех, у кого из вас есть своя страница ВКонтакте, вот как у меня, да, я предлагаю вам войти в группу, которая специально создала для нас, чтобы мы были одной командой. Сейчас я покажу эту группу. Это моя страница была. И вот она группа. Называется «Предлагай заработать». Цель этой группы для того, чтобы мы друг другу по возможности шли в рефералы. Вы понимаете, что есть проекты, где без рефералов ты зарабатываешь копейки. А так, если мы будем предлагать здесь э, свои проекты и давать э, ссылку реферальную, то другие посмотрят и вполне возможно пойдут в этот проект к вам рефералом каким образом здесь надо добавлять свой проект вот как вот я сделал обратите внимание это от меня уже вот это вот первое здесь написано отличный кран для сбора любой криптовалюты потом название экрана и реферальная Ссылка, Ребят, вот именно такой вариант я вам и предлагаю вступить в эту группу И делиться теми проектами, на которых вы зарабатываете и хотите иметь э, рефералов Не надо чеки о, э, о том, что вы получили с этого проекта деньги Потому что понятно, если вы сюда ставите какой-то проект то есть предлагаете какой-то проект в этой группе, то естественно он работает. И если вдруг проект перестал работать, вот всегда вот здесь вот три точечки, и можно либо удалить запись. О, странно, но тут должно быть еще э, что... Переделать запись. Ну, можете просто удалить тогда запись. Тогда понятно, что раз канал пропал, значит... Ой, канал. Раз проект пропал, значит он уже не работает. Будем так говорить. Э ну, наверное, это самое главное. Потом. Э еще Мне бы хотелось, чтобы кто-то еще помог мне с, с этой группой, потому что, сами понимаете, я не супер-пупер хороший, как, как вам сказать, не супер-пупер хорош, хороший знаток интернетов, соцсетей и так далее. Поэтому, если кто-то захочет быть вторым админом в этой группе, пожалуйста предлагайте можете предложить здесь можете предложить э, в комментариях на моем канале я внизу под этим видео скину ссылку на эту группу надеюсь вы мой посыл мое предложение поняли и я может немножко бестолково объяснила но еще раз повторюсь Цель данной группы предлагать нам, единомышленникам, свои работающие проекты. И за счет этого, может быть, другие посмотрят ваш проект и пойдут к вам в рефералы. То есть это возможность получить бесплатных рефералов. Ребят, на этом все. Как всегда, благодарю за внимание, а обязательно хорошего здоровья, настроения и больших доходов.